О, так, запись на ч Всем привет, с вами сегодня я, Олег. Это моя прямая трансляция. Сегодня я вам буду показывать, какой у меня компьютер. М мышка, клавиатура. Погнали к ролику. Пау! Так, давайте я еще взгляну, сколько времени на телефоне. Пипец. У меня времени пролетит. Вот гляньте, сколько она сейчас на телефоне показывает. Видно, что сейчас? Я не знаю, почему вам не видно. А, понятно. Вот. 835. А на компьютере... 2048. Кстати, да, это моя страница. Вконтакте. Вот так вот, друзья. Сегодня я для вас трансляцию решил Снять. Сейчас я вам клавиатуру свою покажу. Сейчас вот. Ну, Во какая. Ну зато на не классно работать. И она удобная. У меня вот этот звук всегда успокаивает. Фух. Теперь мышка. Сейчас. Вот такая вот мышечка. Ой, извините. Что закрыл? Вот такая вот мышка. Классная же, да? и наушники, в которых я сейчас сижу. Вот марка их мне смотрите сейчас. Тут же марка. А, нет, это... Пипец, марка стерлась. Ага, конец. Ну вот, вот такие вот наушники, микрофон. У меня просто на вот камере микрофон не работает. Вот я и снимаю так вот. Блин, завтра в школу. Друзья, если я завтра не смогу выпустить ролик, не судите строго, поэтому ролик будет в среду. Потому что в среду я дома буду, бабушка моя уже на Украину. И я останусь дома в среду, и тогда запилю вам ролик. Что ж, на этом с вами обращаться Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайкос этому ролику, э, написать топ-коммент, добавляться ко мне в друзья вконтакте, ссылочка в описании. Что еще А, нажата на колокольчик. <св�> Удачи вам всем!